Всем снова здрасте, снова вы, это снова я и сегодня мы поговорим о спортивном ножевом бое. Ни для кого не будет удивительным фактом, что после того, как я вернулся в медийное пространство в своем видео про спарринг состоянии алкогольного опьянения и в тот же день выходит интервью моей уже на канале Forest Home, посыпались такие заявки о том, чтобы присоединиться к школе спортивно ножевого боера. Однако, те, кто написал, уже знают, те, кто все еще в раздумье и вот-вот в одном шаге от того, чтобы мне написать в личку, сразу предупреждаю всех новичков, я сейчас заворачиваю на начало марта месяца. Возможно, даже соберется какая-то отдельная группа, которую я буду вести отдельно. А тут фишка в чем. Весь январь и февраль мы посвятили подготовке к соревнованиям, которые пройдут 29 февраля в Москве. Но сразу поговорим, если вы человек опытный, то есть какую-то школу посещали или на энтузиазме где-то с товарищем занимались, то здесь хотя бы имейте понятие, с какой стороны нужно держаться за нож, вы можете прийти в любое время спокойно, только заранее предупредите о своем желании, и мы вас обязательно встретим. Город Санкт-Петербург, ударников 17, корпус 2, спортплощадка, школа, по моему 664. Начинаем в 20.30, сейчас у нас весь февраль держится расписание, понедельник, четверг, суббота. В марте мы обратно откатимся к нашему человеческому в понедельник, среда, пятница. Ну, в любом случае, зайдя в нашу группу ВКонтакте, вы сможете узнать, как мы живем и какие у нас временные изменения, в этом нет никакого секрета. Ну, что называется, пользуясь случаем, анонсирую и приглашаю вас принять участие в соревнованиях, которые 29 февраля в Москве в клубе «Легенда» проведет школа казачьего ножевого боя. По традициям мероприятия максимально открытое, то есть принять участие как боец может абсолютно любой человек, независимо от уровня подготовки, независимо от принадлежности школы, если чего-то там нам не стесняетесь, можете выступить в личном зачете. Тут не международный олимпийский комитет и санкции на членов каких-то клубов никогда отродясь не было. Зрителей, конечно же, приглашаем, потому что спорт существует именно для зрителей, и придя, вы поддержите не какого-то определенного бойца и школу, а просто сам вид спорта. Какие вопросы у вас по условиям участия, регламенту и прочим деталям, все задаем в группе школы КНБ. Мероприятие этой школы, мы рады едем отвечать за название своей школы, банда из 10 человек, но тем не менее, мы там хоть и как дома, но в гостях, поэтому если какие вопросы по мероприятию, все в группу КМБ. За что лично я могу ответить, это то, что я пойду в общую сетку, в абсолютную категорию, биться совсем на равных, тупо потому, что отдельные сетки для инструкторов в данном мероприятии не предусмотрены. Насколько я знаю, будет две дисциплины, это спортивная короткое литковое фехтование и полный контакт. Начало в 13.00, ну а дальше все вопросы задаем в группу КМБ. В принципе, на этом все. С москвичами и под москвичами увидимся 29 февраля, а с остальными на волнах подписок и рекомендаций YouTube. К слову о Ютубе. Отдельно мне очень отрадно, как тепло вы меня встретили по факту возвращения на основной аккаунт. Поэтому, ну, слов трудно подобрать, насколько это приятно, насколько дальше помогает вообще шевелиться. По жизни. Поэтому каждому пожалуй руку. К сожалению, такой возможности нет. Поэтому просто большое человеческое спасибо. И понимая, насколько востребована самая задвинутая тема, по которой все очень сильно скучают. Я естественно говорю про ментов. А почему задвинута была до да элементарно по этическим соображениям на период сотрудничества с магазином Солдат удачи? Сейчас я человек свободный, и мы к этой теме спокойно можем вернуться начнем знаете с чего давайте так я анонсирую общую тему по которой у нас будут неоднократно предметные разговоры мы ее разберем сделаем позитивные выводы каждый свои но тем не менее я говорю про что в апреле 2019 года у меня в квартире был произведен обыск по конкретному уголовному делу и поскольку мы с вами ни на минуту не прерывали общение все время, я был на постоянной связи, как вы можете догадаться, мне есть что сказать и посоветовать, как дальше поступать, как разруливать такие ситуации. Сейчас, пока вы не знаете деталей, но я надеюсь, все, кто начал переживать, все успокоились, пока вы не знаете деталей, я предлагаю вам в комментариях угадать, по какому уголовному делу ко мне вообще могли так нагрянуть. Но, чтобы ограничить уровень пиздеца, я могу себе представить, что можно нафантазировать. Давайте так, есть ограничения. Во-первых, это э, уголовное дело в медийном поле вы однозначно, так скажем, могли встречать. Не обязательно все, там, все в курсе, но слышать что-то, могли слышать. Второе. Логически меня с этим уголовным делом связать вообще невозможно. То есть представить, как Журавлев кого-то убил, кого-то побил, что-то там такое натворил, мудак, мы о тебе были такого хорошего мнения, вот этот путь вообще мертвый. То есть логика тут не работает. И психологическим анализом во мне лидера формирования или какого-то маньяка разглядеть не получится. Поэтому предлагаю вам просто угадать в комментах, а мы потом, я, естественно, все расскажу покажу, дам послушать и все это дело разберем, сделаем позитивные выводы, чуть-чуть натаскаемся, как такие ситуации разруливают. Засим сим откланиваюсь, с москвичами, и москвичами увидимся 29 февраля в Москве, с остальными, счастливо. Как вы можете догадаться, по... даже для холостяка, нездоровому Бордаку. Сегодня у меня был в гостях ФСБ. Интересовались они моей связью с каким-то долбоевым, который...